Салют, друзья! С вами Сокол Убийц, и сегодня у нас бит в стиле Drill. Блин, ребят, покомментировал видео, увидел, насколько я серьезный и злой сижу. Но я вам хочу сказать, что все хорошо, я очень доволен, у меня все прекрасно, и просто не обращайте на это внимания. Просто серьезная тема, и это просто тупо всегда мое лицо, когда я сижу и делаю какой-то серьезный бит, и я мне такой: типа, сейчас, сейчас будет, сейчас будет. Я просто хочу довести его до конца, поэтому не обращайте внимания, все отлично. Давайте перейдем к видео. Итак, поехали. Первым делом я выставил темп 140, и у меня родились вот такие вот аккорды. Взял я обычное пианино для начала. Итак, выравниваем. Очень многие продюсеры, которые послушали вот дрилловские биты, говорят, что все они сделаны из пианино. Главная мелодия должна состоять из пианино. Я так не считаю, я очень видел много всяких других битов, которые сделаны не из пианино, а дрилловских, но давайте... Давайте сделаем так, как хотят многие битмейкеры. Итак, здесь у меня есть очень классный пресет пианино в алхимии под названием Ships. Давайте послушаем. Отлично. Так, это есть. Давайте сделаем их немного поинтереснее. Вот так вот буквально поубираем, чтобы они шли так наплывом ту льду. Отлично. Все остальное берем command r копируем можем добавить еще попробовать каких-то разных плагинов по типу айзотол винила Интересно. еще ревиберации и пропишем еще пару верхних нот и здесь тоже добавляем таких пару интересных моментов маленькую нотку вот так вот создаем чтобы она так Давайте попробуем прописать флейту, не уверен, может заменим ее на скрипке, но хотя партию пропишем. Давайте попробуем оставить этот инструмент и попробуем сравниться со скрипочками. В общем, у нас остаются эти две мелодии: вот такая, и вот такая. Вторая с флейта не такая вот какая-то злостная, какая-то больше как будто не для дрила, но оставим их на всякий случай, посмотрим, как они потом будут звучать в миксе. Давайте добавлять барабаны. Так, нам понадобится вот такая штука. Да, давайте использовать Snare Pop Smoke, чисто по классике. Итак, дальше нужен 808-й. Нет. Я думаю, что вот этот будем использовать. Давайте оставим его пока здесь. Так, дальше нам нужен э, кик. Классический обычный кик возьмем. Э, хай хеты. Давайте вот эти самые первые возьмем. И пока что, наверное, все, потому что тут основной момент на барабанах именно на 808, на кике и на снейре. Итак, в первую очередь мы поиграемся с 808 басом. Вообще, какая обработка 808 баса, как его вообще загрузить, чтобы делать вот эти глади, там, вверх, вниз и так далее. Это вы по классике, нажимая, идете в Convert to New. По классике идете в Convert to New Sampler Track, тут выбираете C3, G8 на 127, подписывайте его как угодно, и у вас он создается в сэмплере. Заходите в сэмплер, открываете вот эти вот все и зоны. Вот так вот продлеваете ваш 808, чтобы он играл на разных тональностях. Красота. Идете в Details. Здесь вам нужно в mode поставить легато и глайд мы сейчас с вами будем наставить. В принципе, по идее должно быть все. У нас главная нота это ми и ре, поэтому мы будем играться в основном с ними. Как вообще прописывать этот бас, этот glideвский бас? Это вы прорисовываете одну длинную ноту, показываю примеры и, допустим Давайте я вам чисто для примера покажу, чтобы было прям много этого. <музыка> О -о -о! <музыка> Давайте расставим чуть-чуть хотя бы снейров в такой, классической такой расстановке, чтобы просто мы слышали с вами какую-то ритмику. Все, можно. И таскиваем дальше кик. 808 бас, в принципе, мне нравится как звучит. Мне не нравится наш снейр. Ой, ребят, сильно мне хочется прописать хай-хет, потому что я вообще... не меня ну, не, нет этого кача, у меня нет этого вайба, понимаете? Мне хочется прям прописать его. В общем, мы берем наш Pencil Tool, Brush to, что угодно, кому как удобно. Ставим один квадратик, отчитываем раз, два... Ставим сюда, раз-два, сюда, раз-два, два. И так дальше. Где-то можете там повторить. В принципе, ничего тяжелого. То есть точно так же и дальше. Просто вот так вот прописывать, и потом где-то добавляете один, просто через каждые два... Простите меня, все топ-продюсеры, которые качают за качественный звук. Я хочу добавить реберам. А, вот! Блин, надо было с хай-хетов начинать. Ребят, начинайте с хай-хетов, потому что 800 бас и хай-хеты. Вот это вот самое главное, потому что все, что только что я делал, это просто грязь, как Ребят, это грязь. Как вы можете заметить, я просто, получается, сбиваюсь с ритмики То есть вот здесь вот, по идее, по классике, у меня кик должен был стоять вот здесь Я его чуть-чуть сдвигаю в бок И здесь тоже сам получается, кик должен был стоять здесь Я его сдвинул в бок Секундочку, секунду, я вам все покажу, еще одну классную вещь, которая всегда добавляется в этих деталях. И подключаем наши струны, посмотрим, сопадет ли она. Может быть вот так. И может их выше закинуть. В принципе, здесь и снейры наши, мы можем прорисовать немного по-другому. То есть, видите, я вот тут буквально один такой снейр маленький. И здесь в конце можно... И еще тоже добавляю вот такие вот выстрелы вместо вот их. В принципе, аренджмент достаточно простой, я вначале убрал все верхние ноты, остался только ниже Дальше я добавил наши хэ-хэты на начало, добавил сирены и добавил трэп, крэш, реверс ноты, чтобы он нас выводил в основную часть трека. Давайте послушаем. братья мои, теперь я надеюсь, что вам все понятно с дрилом. я вообще создал этот рок, потому что мне написал человек, говорит, йоу, ты в курсе об этом не рассказал, я такой, блин, в натуре и поэтому всем удачных дрилловский бетон с вами был Соколубица, пока